Привет, мир! Сегодня поговорим об устройстве, которое имеет сразу три названия – пенник, флотатор, скиммер. Давайте разберемся, для чего нужен этот прибор, как работает и где устанавливается. Аквариумы для морских рыб и беспозвоночных содержат небольшое количество воды по сравнению с естественной средой обитания животных, поэтому при регулярном кормлении через определенное время вода загрязняется органическими веществами. Также источником загрязнения воды являются продукты жизнедеятельности обитателей аквариума, экскременты, слизистые выделения кожных покровов, несъеденные остатки кормов, отмирающие и разлагающиеся части растений, погибшие животные. В результате гниения органических остатков сложные азотосодержащие соединения подвергаются минерализации. Одним из продуктов, который является аммиак. Аммиак хорошо растворим и взаимодействует с водой с образованием ионов аммония. Аммиак очень токсичное соединение, которое даже в очень небольших концентрациях в воде вызывает отравление животных а вот ионы аммония относительно безвредны Равновесие между ионами аммония и аммиаком в водных растворах очень неустойчивое и может смещаться в ту или другую сторону в зависимости от параметров среды. Поэтому в аквариумной практике под аммонием понимается вся сумма ионов аммония и свободного аммиака. Одним из главных факторов, влияющих на это соотношение, является pH раствора. С повышением значения pH концентрация ядовитого аммиака повышается в разы и, соответственно, токсичность продуктов жизнедеятельности, в аквариумной воде быстро увеличивается. Морская вода имеет стабильное значение pH, и поэтому аммиак составляет значительно большую долю образующегося в результате метаболизма аммония часто приводит к отравлению животных в аквариуме. В этой ситуации гораздо эффективнее и безопаснее не подвергать высокомолекулярные соединения переработки в системе аквариума, а удалять их еще до того, как вода будет подвержена биологической или химической фильтрации. Удаление органических веществ пенным фракционированием или пузырьковой очисткой производится при помощи пенника. В этом устройстве, представляющем собой цилиндр, заполненный водой, поднимаются мельчайшиеся. Пузырьки воздуха. Эти пузырьки увлекают за собой частички органических взвесей, высокомолекулярные и химические соединения, в первую очередь белки, и в виде пены выводят их за пределы аквариума в отдельную емкость. В замкнутом объеме пенноотделителя образуются миллионы мельчайших пузырьков. Таким образом, создается огромная поверхность контакта между водой и воздух, который притягивается поверхностно активные вещества важную роль играет размер пузырьков это связано с тем что площадь контакта газа с водой многократно возрастает при распылении более мелких пузырьков при равных введенных объемах воздуха во-первых появляются в значительно большем количестве а во-вторых обладают существенно лучшей контактной возможностью другим важным фактором является время пребывания пузырьков в толще воды понятно что чем дольше они находятся во взвешенном состоянии тем эффективнее идет сбор загрязняющих веществ. Можно с уверенностью сказать, что из всех существующих методов химической очистки именно пеноотделитель действительно удаляет из воды большую часть органических соединений до того, как они подвергаются разложению. Попутно с этим из воды удаляются твердые частицы детрита, бактерии и фитопланктон. Пузырьки всплывают, и на поверхности появляется маслянистая пена, которая подталкивается вверх давлением в пенной колонке и в результате переливается в емкость для отходов. Здесь пузырьки лопаются, и остается жидкий остаток, который можно слить. Обычно он окрашен в различные оттенки коричневого цвета и имеет неприятный запах. Только когда выливаешь пеносборник, начинаешь реально понимать, сколько всякой дряни. Находятся в воде аквариума. Теперь давайте разберем модели пенников и место их установки. Самые простые модели пенников работают при помощи воздушных компрессоров. Воздух нагнетается компрессором цилиндр пенника и прохождение через деревянный или керамический распылитель происходит образование пенной эмульсии. Такие пенники устанавливаются в сампе, специально отведенном под пенник отсеки с постоянным уровнем воды. Эти модели маломощные и слабоэффективные. Они были первопроходцами в своем время и считались тогда верхом инженерной мысли. В наше время такие пенники практически не используются. В более сложных и эффективных конструкциях используются устройство, засасывающее воздух под действием потока воды, созданного насосом. Срок работы такого генератора пены практически не ограничен, и он не нуждается в обслуживании, что по сравнению с распылителями выглядит огромным преимуществом. В этих устройствах используется принцип трубки Вентури, знакомый автомобилистам по карбюратору. В трубке Вентури водный поток направленный через резкое сужение, заканчивающееся очень маленьким отверстием. Сужение в трубке привода к появлению перепада давления и падение давления после сужения вызывает засасывание атмосферного воздуха через специальное отверстие в боковой стенке труб. Формируется очень мелкая смесь воздуха и воды, которая подается в нижнюю часть пеноотделительной колонки. Для того, чтобы эта система начала работать, вода в нее должна поддаваться под высоким давлением с помощью мощного насоса. Такие модели пенников устанавливаются как в сампе, так и вне его пределов. Они могут быть отдельно стоящие либо навесными и устанавливаться на одну из сторон аквариума. Некоторые аквариумисты предпочитают пропускать через Киммер не воздух, а озон. Озон повышает эффективность работы скиммера, окисляет органику стерилизует воду. При использовании озона на выходе скиммера вода обязательно должна проходить через активированный уголь. Также желательно поставить уголь на воздушный выход скиммера. Важно знать, что и воздействие озона на человека может отрицательно повлиять на здоровье дыхательных путей и легких, вплоть до хронических заболеваний. Также немаловажно понимать, что озон повышает редекс потенциал. Также я хотел бы упомянуть о таких явлениях связанных с этим устройством, как бешенство пенника и длительного отсутствия пены. Последнее в основном связано с неправильной настройкой подачи воздуха и установкой уровня воды в пеннике и легко решается при помощи метода тыка. Также пенник может перестать пенить после того, как вы руками залезли в аквариум. Я не могу объяснить то, как это работает. Но пенник возвращается к своей нормальной работе в течение 2-3 часов. В случае же с бешенством пенника дела обстоят похуже. В данном случае пенник начинает переливать чашу. И в лучшем случае, если пенник стоит в сампет, то содержимое чаша выливается обратно в воду. А если пенник стоит отдельно, то все польется на пол. Природа этого явления также до конца непонятна. Пенник может начать беситься при гибели и гниении крупных жителей аквариума, при бактериальной вспышке, при добавлении препаратов с бактериями и специализированных кормов для кораллов. В данном случае надо наблюдать за поведением пенника и регулярно сливать чашу. Сами по себе эти случаи очень редкие и могут у вас никогда не случиться. Очень часто новичков интересует, можно ли обойтись без пенника. Ответ, конечно, можно, но не новичкам. И это отдельная история. Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать. Выпуск подготовлен специально для новичков сообщества «Морской рифовый аквариум». Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Присоединяйтесь к нам, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Всем удачи, до свидания.